Всем привет! Сегодня мы построим маленькую машинку на радиоуправлении. В Билд Бот нет маленьких колес, поэтому с помощью специального механизма мы с вами сделаем такие малюсенькие колеса. Перед тем, как начать туториал, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Сегодня у нас продолжение рубрики постройки подписчиков. Каждый из вас может попасть в эту рубрику. Для этого вам нужно скинуть фото и описание вашей постройки в мой дискорд сервер. Ссылка на него есть в описании. Самое интересное мы обязательно снимем на моем канале. Автор этой постройки мой подписчик Кримсон. Большое ему спасибо. А сейчас давайте еще немного посмотрим эту машинку, а потом будет время туториала. Напишите в комментариях, чья машинка лучше моя или Кримсона, если что, моя желтая, а Кримсона серая. туториала. Сначала нам нужно построить основу, теперь на вот эти четыре завора ставим по одной камере. Если вы не знали их, можно купить в магазине за 85 золота. Эти заборы нам больше не нужны. Начинаем строить механизм. На задних колесах ставим по два забора, а на передних по одному. На эти заборы ставим плоские колеса. Под каждой камерой ставим по два деревянных забора. С левой стороны оставляем только по одному забору. И здесь под наклоном ставим сначала два забора, а потом один. Теперь берем сероприводы и ставим их в перевернутом положении. Небольшая ошибочка. У правого переднего нужно поставить только один забор. Теперь их всех подсоединяем, как показано на видео. Готово. Теперь стадии ставим деревянный блок, делаем его потоньше и поднимаем вверх. Это будет держалка для машины. Нельзя, чтобы она касалась сервоприводов. Кто-то у меня запыльнул золотой блок. На этой деревянной подставке строим основу для машины, только не те, чтобы она касалась камер. Теперь колеса подключим к сервоприводам. У задних колес включаем обратное вращение. Теперь выделяем все механизмы и отключаем у них коллизию. Удаляем заборы под камерами. Нельзя, чтобы нижняя часть машины была ниже камер. Здесь мы немного неправильно присоединили колесо к сервоприводу. Теперь выделяем все механизмы и колеса, отключаем у них коллизию и прозрачность ставим на 100%. Сохраняем, и теперь можно сделать проверку. Она едет и немного дрифтит. У нее немного странное управление. Если ехать назад, то она едет вперед. Если ехать вперед, то она едет назад. Механизм готов, теперь сами делайте декор. После того, как вы сделали декор, сзади установите камеру. Ее делаем невидимой и привязываем к креслу. Камеру, которую мы используем как колеса, нужно отвязать от кресла. За полчаса у меня получилась вот такая машинка. Надеюсь, у вас тоже все получилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Геймс. Всем пока.